Всем привет! Очередной обзор игрушки для программистов. Называется игра TIS 100. Ну, я ее давно приобрел. Она какую-то ерунду стоит. Так вот, когда я купил, а кто-то просил сделать обзор, а я посмотрел, отзывы очень положительные. А когда я купил, запустил, посмотрел на это в добро и закрыл. Потому что я подумал, блин, да ладно Это что, игра? Фу, вот буквально недавно решил Все-таки посмотреть, что это такое И могу сказать, действительно Прикольная игруха Первое, смотрите Мануал есть Вот Соответственно, нажав на этот мануал Откроется руководство По командам Да, ну что такое T100? Ну, T100 это ä, игра игра игра то есть это короче какая тут задача задача надо переписать поврежденные блоки кода чтобы починить э, компьютер t100 то есть это такой типа древний компьютер э, программирование ведется на языке э, по, похожим на на язык ассемблера э, вот могу сказать, довольно интересная игрушка, то есть головоломка. Инструкций здесь не так уж и много. Вот. А, и фишка какая? Фишка в том, что здесь блоки, ну вы сейчас увидите блоки, и, и все работает, как бы все блоки многопоточные, все сегменты, все блоки, они работают в многопоточном режиме, то есть все блоки, которые вы увидите, выполняются одновременно. Ну, давайте, я тут три уровня прошел, а их всего лишь вот столько. Ну, как всего лишь, мне кажется, довольно сложно, сложные в конце. Ну, давайте э, пройдем первые три. Давайте, вот я выберу, но я, давайте создам новую программу. Create new, вот. Смотрите, есть блоки, вот эти блоки. Есть поврежденные блоки. И есть задачи. Ну, давайте прочитаем read a value from in x, вот in x. То есть сюда заходит значение. Так вот, прочитать значение отсюда. То есть вот входные данные. Смотрите, in x, in a. То есть на вход x будут подаваться данные, на вход a подаваться данные. На выходе x должна быть 51, на выходе a 68. То есть по факту пробросить данные отсюда, вот сюда и аналогично здесь зашли в ина нужно пробросить вот сюда для того чтобы пробрасывать данные есть инструкции ну в данном случае move что это делает move up откуда данные отсюда заходят и куда down то есть переместить какую-то информацию из какого-то блока в какой-то в данном случае смотрите move up Перемещаем из сверха вниз. Здесь тоже из верха вниз, сверха вниз. Соответственно, эти данные давайте выполним по шагам. 1 первый. Теперь смотрите: зашло число 51. Следующий шаг клика Перебросилось сюда. Следующий шаг сюда. Следующий шаг сюда. Как мы видим, давайте следующий: в Out X у нас. Число 51 появилось Дальше у нас идет 16 А вот 62 То есть как вы видите на каждом шаге У нас заходят данные И то есть они все блоки Работают одновременно То есть работают инструкции Теперь смотрите Здесь какая борода Здесь 68 заходит Но оно никуда не проталкивается Что здесь нужно сделать Ну здесь первое Move up Получили значение изверха и перекинем рай right, направо. Здесь move left. Мы же с левого блока получили. И нам down. Так, а тут копировать. О, копировать можно. Делаем. А здесь у нас из справа переместить налево. Ой, вправо right так, блин, а тут налево, я что-то что уже туплю, уже, уже ночь глубокая, налево, потом вниз-вниз, здесь направо, а здесь получили, так, давайте попробуем по шагам, 68 зашло, 68 сюда перебрасывается, я туплю не слева а справа как вы видите неправильно ой давайте right. так давайте вот 68 улетает и давайте запустим все <как> ну как вы видите ну здесь дынь такой звук блин. теперь смотрите есть статистика в этой статистике указано количество циклов количество задействованных узлов 8 было и количество инструкций да я так понимаю если кто-то еще будет выполнять то мы увидим ну как бы статистику да кто лучше сделал кто хуже и все такое первую задачу решили давайте сделаем вторую я тоже так еще по первой ну по первой все легко я помню просто примерно, как я это делал, поэтому, поэтому давайте вторую задачу сделаем. <coughs> Что во второй задаче? Во второй задаче нужно прочитать значение a из in a, дальше double the value, типа увеличить да, в два раза, и записать значение выходное в out а по факту вот сюда, то есть по факту получить значение, суммировать его, я так понимаю, ну, короче, увеличить два раза, блин, и и и добросить вот сюда. Mm -mm. Инструкций на самом деле немного. Если вы это крутите руководство, ну, либо же в интернетах найдете, то там не так уж много здесь инструкций, да, в этом языке. То есть есть инструкции, которые ничего не делают, например, ноп но она нужна для того чтобы потому что все блоки выполняются да они много ну это многопоточная среда они одновременно соответственно местами нужно просто ничего не делать чтобы пропустить операцию есть команда move записывает из одного в другое есть команда сложения есть команда обмена данных есть команда сохранения есть команда прыжка вот ну те кто знаком со ассемблером, тот в принципе Должен легко разобраться, кто не знаком, тому достаточно открыть э, документацию и довольно там все просто. Вот. Ну, изучить эти команды. И все. А дальше это как бы головоломка вот в таком виде. Довольно интересное, могу сказать. Мне в принципе понравилось. Потому что изначально я запустил и что-то аж ужаснулся. Думаю. Да елки-палки, быть такого не может. Вот. Итак, давайте решим эту задачу. Что нам надо сделать? Move. Из верхнего значения и ACC. Что такое АЦ? Есть регистры. Здесь. Здесь есть регистр ACC. Это для сохранения ну, значений каких-то временных, да. И есть еще, сейчас я тут руководство открыл. Так, это внутренний тип регистра, основной регистр хранения. Вот. А ACC используется как оперант источники и оперант-получатель. Вот. А есть еще внутренний бэк. Вот. Он только внутри того внутренней. А, внутренний для чего надо из него нельзя произвести запись или чтение ну, напрямую обращаться то есть сюда можно его сохранить какое-то значение произвести операцию с ACC а потом например поменять местами для этого есть команда SVP <coughs> вот ну короче об этом если вас заинтересует игра то, то об этом все вы узнаете и разберетесь итак смотрите что я делаю я перемещаю значение в э, регистр ACC дальше дальше выполняю инструкции ADD так ADD где тут ADD э, так значение вот здесь вот это значение прибавляется к значению ACC то есть к примеру если я напишу 10 ну, давайте выполним в... ACC добавилось 66. Как вы видите, 76 стало. да То есть понимаете, ADD, что оно делает? Оно суммирует, оно прибавляет к регистру ACC вот это вот значение. В данном случае мы к регистру ACC добавим себя же. Вот. И и дальше пробросить ACC нам надо... Да. Вот так вот. Скопирую. Дальше... Ой-ой-ой, Дальше. То, что получили сверху. Да, елки палки. То, что получили сверху, пробросим вниз. А здесь то, что получили сверху, пробросим влево. А тут пробросим то, что получили... Блин, влево, вправо. здесь то, что получили слева пробросим вниз так, пробуем 68 вот, 132 68, вот входные данные а вот то, что должно быть на выходе, вот то, что мы получаем вот так, давайте запустим так, и тут а, разные тесты вот, с разными значениями. Итак, вот статистика. Статистика. Статистика. Есть. И теперь давайте выполним третью задачу. И все. Третья задача уже поинтереснее. Смотрите. Прочитать значение из А и из Б. Дальше. Записать. Ин а минус ин б в вот сюда, а сюда записать ин б минус ин а. То есть прочитать значение тут и тут прочитать. Дальше получается от а отнять б и результат прокинуть сюда, а здесь от б отнять а и результат прокинуть сюда. То есть, соответственно, нужно не только сюда сделать вычисление, но еще получить обмен, ну как бы пробросить еще друг другу значения. Вот. И потом прокинуть вниз. Итак, ну как минимум, смотрите, как я это решал. Переме... Берем значение up и перемещаем в регистр сиси Здесь, в принципе, то же самое. Move, up ACC. Дальше. Переместили. Потом. Что я делаю? Есть такая инструкция Save. Ну, сокращенно SOW. Вот, это, э, что, что это делает? Это инструкция записывать значение регистра ACC в, во временное хранилище. Вот, записал во временное хранилище. Дальше. Здесь делаю то же самое. Save. Потом. Здесь выполняю инструкцию sub. Инструкция sub э, берет значение, вот это вот значение, и вычитает вот это значение из ACC. То есть, что я делаю? Я беру, вычитаю. Давайте сначала вот здесь сделаю Вот так вот. Тут, что я делаю? Move ACC вправо. Не, блин, влево. Опять перепутал. Влево. То есть, в данном случае я сохранил значение, и я его пробрасываю сюда. А здесь я беру right. То есть у нас многопоточный каждый блок работает параллельно друг другу да? знаешь смотрите на первой инструкции мы сохранили следующая инструкция то есть у всех мы получили мы сохранили значение в ACC, дальше сохранили во временный регистр дальше нужно пробросить то есть если я здесь например напишу move acc то смотрите что получится сохранили записали во временное значение а теперь попробуем выполнить а программа не выполняется почему не выполняется потому что э, мы пытаемся в одна, на одной и той же итерации Пробросить и туда и сюда А так не бывает, чтобы два значения То есть это как труба, только в одну сторону льется Либо в одну, либо в другую А здесь получается одновременно передаются значения. Значит что? Значит это, это Тут есть проблемка И эту проблемку надо как-то обойти Я ее обошел так на третьем шаге я перебрасываю значение ACC сюда, а здесь я выполняю инструкцию SUB. Что такое SUB? Оно берет вот это вот значение. Вот. И э, от ACC отнимает вот, это вот, вот этот источник. Этим источником как раз будет то, что придет отсюда. Дальше. Я отнял. Дальше выполняю команду SVP. SVP это swap. Это меняет местами ACC и back значение То есть что я от ACC отнял, то что сюда пришло и поменял местами. А в back у меня сохранилось изначальное значение, так? И вот это изначальное значение ACC я теперь перебрасываю вот сюда. То есть, right. Что я делаю тут? Тут, когда выполняется здесь команда svp, ну swap, я делаю точно так же: swap. И на следующем шаге я делаю sub left Sub-left. То есть получается, отнимаю вот это значение, которое было проброшено сюда, от сиси Дальше, что я делаю? А дальше я просто пробрасываю все вниз. ACC DAW. Здесь же мне не только пробросить, мне надо сделать опять обмен значений. Вот, потому что во временном регистре лежало правильное значение. Это inA минус inB. И пробросить все это добро да давайте скопирую и здесь все все по моему вот. ой тут уже не и тут же а мы же значение сверху получили вот так ну то есть довольно занятная задачка так это только третья, а какие там дальше будут Какие там дальше будут, это вопрос. Но, честно говоря, мне понравилось. Я был худшего мнения об этой игре. Так сказать, встретил по одежке, а проводил по уму. Ну, тесты проходят. Вот. Я думаю, здесь можно обойтись меньшим количеством инструкций. Мне так кажется, где-то можно схитрить. Вот. Наверное. Так. И вот я выполнил всего... 355 циклов 6 узлов задействовано и вот количество инструкций вот ну вот еще какие-то сегменты задача вон записать значение 1 в же если им больше нуля если равно нулю, если меньше нуля ого го дальше что у нас тут а в этом а в этом, а в этом тоже. Ну, условия понять несложно. Не, не Поэтому, как по мне, игрушка очень интересная. Поэтому почувствуйте себя old school ассемблерщиком. Вот, и постарайтесь выполнить все задачи за минимальное количество э, инструкций. Потому что каждая инструкция, вы должны понимать, она потребляет электроэнергию вот соответственно когда-то давно каждая инструкция считалась, да и в принципе сейчас может считаться на всяких устройствах в которых там пару килобайт памяти или килобайт памяти и которое должно питаться там от батарейки соответственно оптимальная программа проработает дольше чем неоптимальная. ну на сегодня все Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.